Всем привет! Сегодня я вам покажу, как сделать универсальный монтаж удочки для ловли с берега как проводку, так и на живца. Для этого потребуется любое крепкое удилище от 4 до 6 метров, желательно легкое, чтобы вы его спокойно могли долго держать в руке, 0,25 леска, большой поплавок, если вы будете покупать в магазине, он должен быть около 30 грамм. У меня это самодельный, он примерно такой же скользящий грузик от 6 до 8 грамм для ловли наживца поводочек тройничок и карабинчик с вертлюшком для ловли в проводку крючок вот это вот у меня 7 или 8 номер точно не помню ну вот с длинным цевьем и 018 леска для поводочка перемотал леску на шпулю катушки теперь приступаем к сборке кончик удилища должен быть довольно прочным то есть спиннинг в таких случаях навряд ли подойдет с маленьким тестом. Если будете брать спиннинг, то лучше который используете для фидера. То есть тест, чтобы был 100-120 грамм. Это для ловли щуки. Зафиксировал катушку, теперь надо леску продеть в кольца. Затем надеваем поплавок. Этот поплавок я делал сам. Кому интересно, можете поискать у меня на канале видео. Вставляем антенку. При желании можно одеть еще кембрик. Но это уже на ваше усмотрение. Дальше на леску одеваем скользящий грузик. И в конце привязываем карабинчик с вертлюшком. Это и будет универсальная часть, которую можно будет потом менять, что на проводку, что на ловлю ножевца. Привязывать буду обычным узлом клинч. Так вот, берем раз, два, три, 4, 5, ну можно 6 оборотиков. Пробиваем петлю, которая на пальце. Смачиваем и затягиваем лишний хвостик можно отпустить если вы собираетесь ловить с берега на живца берете тройничок с поводком и цепляете этой снасти Снасть готова, можно приступать к рыбалке. Как насаживать живца покажу с помощью поролоновой рыбки. То есть вот берете в руку живца, у него где-то чуть выше середины проходит позвоночник. Главное его не задевая, чуть выше, где средний плавник прокалываете рычком. Вот таким вот образом, чтобы он сидел на одном крючке. А два крючка оставляйте голым. Вот и все, друзья. Снасть для ловли щуки с берега на удочку. С помощью живца готова. Если вам необходимо порыбачить в проводку, на 0,18 леску привязываете крючок. Обычно я их вяжу восьмерочкой. Сделается петелька и три оборотика. Так вот, три оборотика и затягиваете. Такая вот восьмерочка получается. Дальше придеваете в одно ушко раз крючок и во второе также не забывайте смачивать и затягиваем очень надежный узелок получается лишнее также откусываем затем от крючка приблизительно отмеряем 30 сантиметров отрезаем и здесь делаем петельку тут уже у кого на что руки способны и я петельки делаю обычным двойным узлом вот длина поводка у меня где-то получилась 25 сантиметров. Теперь смело можно цеплять поводочек опять на карабин. И вот, пожалуйста, у вас уже готовая снасть для ловли с берега в проводку. То есть получается также поводок с крючком, кальзящий грузик, ну, поплавок. Как вы увиделись, собирается все очень легко и просто. И такую снасть можно собрать даже на берегу. Ну а на этом у меня все.